С чего начать обучение пению в этом уроке я дам вам тот самый пошаговый план для того чтобы вы имели перед глазами общую картину и далее в следующих уроках мы разберем все более подробно итак самый первый этап это постановка вашей вокальной цели прямо сейчас задайте себе вопрос для чего зачем вы хотите научиться петь попробуйте ответить себе на него максимально подробно второй этап это диагностика голоса важно понимать в какой точке ваш голос находится в данный момент далее мы определяем ваши ресурсы это время и деньги есть ли у вас время на занятие вокалом сколько в неделю вы можете выделить минут часов дней на занятия и также определитесь с бюджетом от этого будет зависеть следующий пункт, формат занятий. Вы можете заниматься индивидуально с педагогом, по видеокурсам, или выбрать еще какой-то формат обучения. То есть важно понять, какой у вас бюджет. Следующий пункт это формат обучения. Вы можете заниматься по видеоурокам, и для того, чтобы вы понимали, подходит вам этот формат или нет, нужно его попробовать и в данном курсе у вас будет такая возможность вы сможете попробовать этот формат понять насколько он вам удобен результативен вы также сможете получить обратную связь по упражнениям как я даю студентам в моих платных курсах и конечно очень важный момент это именно начать заниматься вы можете просмотреть очень много роликов на тему, как научиться петь, пройти бесплатные курсы, вебинары, но пока вы не начнете заниматься, вы не поймете, что это такое, насколько вам это подходит. И для того, чтобы ваши начинания не закончились там же, где они начались, на уровне мыслей, нужно переводить это в действие, поэтому в своем расписании на ближайшие 72 часа запланируйте занятие вокалом. Ну, хотя бы прохождение данного курса и выполнение упражнений из него. Их немного, поэтому перегрузки у вас точно не будет. Вы должны знать конкретный день и время, когда вы будете заниматься. И вот в этот день и время, пожалуйста, не берите на себя никаких обязательств, не занимайтесь ничем другим, потому что иначе все ваши благие намерения по обучению пению просто сойдут на нет. И далее в следующих видео мы подробно разберем каждый пункт.